Показываю сам домик, обратите внимание, территория закрытая, охраняемая, на территории нет никого лишнего. Тут же у нас, ох, красное-белое, все, как говорится, жить можно. Здесь же у нас магнит, квартира имеет площадь у нас 37 квадратных метров, и это без учета балкона и террасы. Вот этот вот мостик, на котором я нахожусь, не знаю, квадрата два. И вот этот балкон еще квадрата четыре с половиной. Дорогие уважаемые, сейчас я вам покажу интересную квартирку. Интересна она тем, что она 37 квадратных метров без балкона и без террасы. Вот этот дом. Дом называется у нас жилой комплекс Восточный замок. Домик построен с данной статус квартиры. Место интересное. Посмотрели на данный домик. Сейчас я вам покажу то, что на районе, вообще на микрорайоне на Донской есть все совершенно. Здесь же у нас магазин «Пятерочка», здесь же у нас автобусная остановка, здесь же у нас Мамайский лесопарк. Я сейчас спущусь, покажу вам немножечко по коммерции, чтобы вы имели представление о данном микрорайоне. А потом пойду в эту прекрасную вторичку, в эту прекрасную квартирку. Спускаемся ниже. Показываю сам домик. Обратите внимание. Территория закрытая, охраняемая. На территории нет никого лишнего. И, как и обещал, обещанная коммерция. Которая прямо сейчас открывается перед вами, перед вашими глазами. Тут же у нас, ох, красное-белое. Все, как говорится, жить можно. Здесь же у нас магнит и... Что еще? Автомойка, дрова расчистка участков. Короче, е-мое, чего тут только нет. Так что, дорогие друзья, теперь настало время. Посмотрели на нашу э, коммерцию. Вот это все у нас коммерция. Пройти в сад-дом, смотреть, что у нас там представлено, какие варианты. Это у нас улица Виноградная. Супер жирнейшая транспортная артерия города Сочи Ездят автомобили, замок Двин, Мамайский лесопарк, до моря недалеко. В общем, надо время смотреть эту классную, недорогую квартиру. Поехали! Ну что, дорогие мои друзья, обещал классную квартиру, значит, получайте. Мы находимся в доме под названием Восточный замок. Вот так выглядят у нас подъезды, чисто, аккуратно. Вот такой вот у нас лестничный марш. Квартира у нас находится на третьем этаже. Третий, потому что первый коммерция. Но у нас, у нас написано второй. Да? Ну и все равно, что написано. Тут есть первый этаж еще коммерции. Так что, дорогие мои, заходим в квартиру. И в квартире мы уже находимся. На самом деле дом э, у нас... Э, мы на третьем этаже. По факту, наш этаж как второй, но под нами еще один этаж коммерции, поэтому, по сути дела, мы на третьем этаже. Смотрите внимательно. Это у нас коридорчик. В коридорчике у нас, так, вот этот цвет, не знаю, как включить. О, вот так, прекрасно. Вот такой вот цвет. Везде здесь у нас теплый пол. С правой стороны у нас гардеробочка. Ё-моё, куда столько вещей-то? Вот такая квартира, да? Все то включается? Ничего не понял. Ничего не нашел. Как включить свет? Не разобрался. Короче, туфли трусов, прошу прощения. Конечно, если хотите, все останется. Так, далее смотрим сюда. Здесь у нас шкаф. Картины мы, конечно, заберем. Так, медведя отдадим. Кому медведя? Вот такой медведь, кресло-качалка. Вот такая вот кровать. Квартира имеет площадь у нас 37 квадратных метров. И это без учета балкона и террасы. Сейчас мы до тут доберемся. Смотрите, теперь вот такая вот импровизированная легкая перегородка. Я бы, конечно, сделал здесь стену, сделал дверь. Но, ну, как сделано, так и сделано. Еще раз, окидываем взглядом эту комнату. Можно сделать вот так перегородочку, но можно и не делать. Далее у нас здесь вот такой вот столик. Это место для приема пищи. И вот это у нас кухня. Смотрите, кухня полноценная. Так, что-то свет блымкает. Надо как-то его отключить. Ван, наверное. Она не очень, да, смотрится? Да. Ничего не понимаю. Короче, там как свет отключать, это немножечко не очень я соображаю. Что-нибудь Короче, квартира 37 квадратных метров. То, что холодильник есть, вы видели. То, что есть кухонный гарнитур, то, что есть место для приема пищи, мы ну, разориваем, дендрариваем телевизор, картины, диван. Это все удовольствие для вас, дорогие друзья. И вот такой вот столик интересный. Естественно, святая святых в каждой квартире это санузел. Санузел, вот такой теле, теле, теле санузел. Что у нас здесь? теле, теле траль, Место душевое, полноценный туалет. Здесь у нас всякие раковины. Чик -чик. Ну и стиралочка Практически все, что вы видите, все остается Ну и теперь, самое важное и самое интересное в этой 37 квадратной квартире Это а, Чуть было цветы не снес Как они выходят, не понимаю Ну и ладно Как будете выходить вы, это цветы уберете и будете спокойно ходить Выходим сюда Это наш балкон Вот такой вот балкончик О, дополнительное место для посидения Видали, да? Видали? Классная квартира. Ух ты, видеонаблюдение даже есть, да? Это все тоже наша квартира. Это вот банки, склянки, что-то останется, что-то заберут. Да и не суть важно. И вот здесь, ё-моё. Ё-моё, ё-моё, ё-моё, ё-моё. Тут еще свет включается. Как же он включается-то? Очень не знаю, короче. Такое кресло-качалка. Вау, выдержит она меня. Ну, по идее, что там? 95 килограмм должна выдержать, держит. Вот такое вот еще дополнительное спальное место. Раскривушка. Свет. О, гирлянды, Новый год, крыша у вас здесь импровизирована, Где-то, блин, я не знаю, 37 квадратов внутренняя площадь. Вон оно, окно. И вот это. И вот здесь у вас еще дополнительно... Так, как же свет-то здесь включить? Не до конца понимаю. Наверное, как-то оттуда включается. Вот видите, две этих. Дополнительно вот здесь еще, вот здесь я вижу минимум, не знаю, 15. Вот этот вот мостик, на котором я нахожусь, не знаю, квадрата 2. И вот этот балкон еще квадрата четыре с половиной. Короче, 37 квадратов внутренняя площадь. Потом получается у нас... Да что ж вы такие неугомонные. 37 квадратов внутренняя площадь. А площадь балкончиков вот этого всего я вижу минимум 20 квадратных метров. Еще раз пробегаем. Здесь у вас сушильня. Здесь у вас цветочки. Здесь у вас спать в летний период. Качаться, кататься, столик ставить. О, Трюмо, трафаретка какая-то. Ну, везде горшочки, цветочки, всякая такая белиберда. Это все на улице. Как вы понимаете. Все, с улицы завязали. Квартира прикольная, приятная. Комплекс наз называется «Восточный замок». Внизу, видите, там еще какие-то квартиры с террасами. Но вы здесь наверху. И, в принципе, это все здорово, приятно, аккуратная, Хорошенькая, милая квартира. Мы на микрорайоне прям прямо на Донской. Ну, вообще, гортоп это место называется. И вот эта квартирочка милая, приятная, обалденная. Продается э дешево по... Ну, давайте сразу признаюсь, по 200 тысяч рублей за квадратный метр. Так что, дорогие друзья... Любителям данных квартирок посвящается, если хотите, классную вот такую вот квартирку. И можете ее купить. И еще, дорогие друзья, организуем скидочку сразу же. Квартира имеет статус квартира «Ремонт мебель техника». Теперь пойдем на улицу, посмотрим, какие у нас там предложения. Классненький домик на улице Донская. Выглядит он, вы уже, в принципе, видели, как вот таким вот образом. Своя территория красивый ухоженный домик и своя парковка а я сейчас дорогие друзья Немножечко еще покажу вам территорию И потихонечку буду закругляться Еще раз, у данного дома у нас статус Квартира, домик построен С данной, сделки регистрируются В Росреестре, проходит любая Ипотека И здесь у меня несколько квартирок. Но показал вам я всего лишь одну Поэтому решайтесь Дорогие друзья, выбирайте, покупайте И здесь не забывайте То, что у нас до моря Прям как есть до моря Пешочком, всего каких-то 15 минут. 15 минут до моря в центральном районе города Сочи. Э, статус квартира. Давно построен безопасный домик с вот такими вот внешними характеристиками, со своей вот такой вот территорией, в принципе, относительно неплохо. Мой номер 8 918 880 0747. Звать меня Дима Дима Юдовы. Вот это у нас дверь, там у нас все по домофону. Так что, дорогие друзья, если вас заинтересовала тыжи дешевая квартира, жду вашего звонка, до скорых встреч, пока.